Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим Охотники на монстров И эта серия называется Что-то не так с ее мамой Все те, кто поставит лайки за 3 секунды И подпишется на мой канал Этим летом с вами произойдет что-то волшебное Не страшное, волшебное 3, 2, 1, 0 Все те, кто поставил лайки Лето уже, вот оно! Поехали! Итак, коротко о том, что будет в этой серии Мама дорогая она думает говорит что кукла это ее дочь на ее смотрите лежит... а -а -а! блин да капец а -а -а. в общем 19 летняя девушка написала что что то происходит с ее мамой и, в общем, это происходит, естественно, ночью. Как всегда, все самое страшное происходит ночью. И, в общем, ее мама смотрит на нее как-то странно по ночам и ведет себя очень-очень подозрительно. В общем, все как всегда. и Она в 3 часа ночи какие-то ужасы творит. Вот 3 часа ночи. Мама, дорогая, в прямом смысле этого слова. Это кто там? Вот не на нее побежала. Уже спасибо большое. Это не психологическое какое-то психическое заболевание, мне интересно знать. В общем, они отправляются к ним в дом, к этой прекрасной семье, чтобы показать нам, что же там происходит. Мы с вами тоже отправляемся туда. В общем, говорит, может быть, это... Что ну, это такое? И парень отвечает, второй, который мой. Я пометила, что... С ней там что-то происходит, она к нам обратилась, мы должны в любом случае помочь. Друг говорит, это женщина, она опасна. Зачем мы туда едем? Мы должны помочь. Ну, короче... Один всегда отговаривает, второй всегда говорит, мы должны... Сейчас они, короче, приют, как всегда уснут, и все. Я надеюсь, что этого не произойдет. Давайте, разбирайтесь, что там с мамой. Мама, вот это важно. Бро, бро, бро, здесь время 12.52. Обычно они приезжают гораздо раньше. Какой страшный дом, он такой черный. Он такой темный. В общем, мы, говорит, готовы снимать. Ну, давайте, снимайте. Мы тоже готовы смотреть. Так, мы подходим. Очень много говорит всяких штук. Давайте постучите уже в дверь. Давайте. Кто-нибудь откроет? Не страшно. Стучите сильнее. О! You're Emma, right? Are... Это мальчик? Да. Мы говорит, получили письмо от вашей 19-летней девочки. Okay. Говорит, это um, я, говорит. Can, can это не она. Что? Is there somewhere we can go sit down? Yes. Ничего не понимаю. Они должны были встретить девятнадцатилетнюю девочку. Они как будто встретили ее маму и она представилась ей. Okay, Emma, thank you for uh, inviting us into your house. Could you have a seat so we can talk? Please, хочет садиться. Садится она или нет? И здрасте! очень так. история мне кажется не все так. Так, так. Так, кажется uh -huh. um, you you really email. ты говорит нам так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, Так, Друг, мне кажется, она сумасшедшая, говорит, второй наш пацан. Just... Я говорит, просто не могу почувствовать это. Ш... Почувствовать oh. что? Uh, Кто говорит Emma, you там? You Ты говоришь дома одна. Yeah. Там yeah. говорит еще моя дочь. Uh, так это нет, я говорю, вот uh, это right. не она, so дочь, not... а та дочь. Это мама, которая сошла с ума. Dude, Чувак, говорит, это женщина сумасшедшая, чем мы дело. делаем, давай сварим отсюда, давай, говорит, поговорим с дочерью. Я не знаю, чувак, я не знаю, чувак, я не знаю, что это происходит. Вас тут просто сейчас прибьют. А, это твоя дочь? Что, блин? А, ну класс. Бегите, пацаны. Мне сейчас реально стало страшно за них. Вот это темненький, главное, беги. Uh Emma, can you sit down again with us, please? Uh Emma, is there anyone else here to like take care of you and your daughter? Короче, была у меня, говорит, дочь она меня закрыла в моем шкафу и oh, говорит, я носила ее одежду, и что-то странное тут происходит. Что-то разговор с психом. Можно я не буду переводить это все? Вызовите психушку. Мы, говорит, убедились, ну, что с тобой все нормально, никто не пытается um, тебя I обидеть. Мы, говорит, просто пойдем или в твою комнату yeah. или в комнату твоей дочери. Чувак, что здесь происходит? Она думает, что думает, что это ее дочь. Bro, Мы говорит, получили письмо другой девочки. Ей говорит, было 19. А это нифига 19. не 19. Ну да, как бы. О, смотри на фотографию. Вот she ее дочь, скорее всего. Кто, Кто, говорит, думает эти люди? Вот это и есть та девочка, которая написала им e-mail. She а says, это ее чокнутая she мама, says, мама, которая ее, наверное, прибила уже и выдает куклу за нее и свою дочь для себя. Я вообще не понимаю. <мотых> Тададади ди ди -дин ди ди <мотых> просто поставим камеры, посмотрим, что здесь будет твориться. Ну давайте. Час двадцать восемь. На это интервью и на всю остальную установку ушел в час, да? Или сколько там? По-моему, они приехали в двенадцать тридцать. Так, они сейчас поставят камеру к ней в комнату. А она, она там такая сидит. А -а -а -а! Вон она, вон она, вон она. Здарова. Можно мыть вот это туда-сюда? О, боже! Фу. Че, говорит, ты делаешь? Okay, он говорит, просто поставь камеру и Прекрати Ты не боишься, что он сейчас с этими ножницами на тебя набросится? Темненький. Иди отсюда, я за тебя переживаю. Слава богу, он вышел. Что ты имеешь в виду? Две кровати. Oh. Наконец-то, говорит, uh, мы не будем like спать вместе, а то скоро уже поженитесь. Yeah. Давайте без этого, пожалуйста. Мы, well, yeah. говорит, не будем сегодня спать вместе. Мне Very кажется, Ачкастер расстроился. Yeah. Я бы тоже расстроилась. А что ты Dude, there's something really wrong with this lady, bro. Do you think she doesn't like me? What? She yelled at me when I was in her room. Bro, why do you care about what this lady thinks about you? I'm more worried about what the hell is going on in this house. I can't stop thinking about those dolls. Does this sound like the same girl who messaged you? Dude, this lady does not seem mentally competent. I have no idea how she could have even written that email. Bro, so who is this lady? Why can't we just go home? можем поехать домой. Пипец! Okay. Итак, все, у них такая пяти... спальная кровать, нормально, все, спокойно ночи, Мы пошли спать. Нормальные, да, люди? Они Постоянно уже спать в, самых... в самый неподходящий момент. Как два хорька, блин. 2.07. Сейчас будет жесть! А где же ее дочь? О, это мама. Ну это моя мама. Я опять начну орать. Не могу, когда мне страшно, начну ржать или орать. О, меня же защемило вот эту шею. ой ой Someone always watching. Кто-то всегда смотрит, она поет. Кто-то всегда. Мы пойдем. Мамочка. Пожалуйста, мамочка, не оставляй! Просто останься! Плачет. Полный пипец. Полный джингл О, Жесть! Как они так это сняли, интересно? Я не могу вот эти вот, мне не нравятся, когда кто-то выходит откуда-то. Она еще сидит, слава богу, ты уже собиралась орать. Потерпевшая. Я не хочу делать это. Я не хочу делать это. Ну все, пипец. Проснетесь, может? Проснитесь. Нет, все, не они проснулись. У меня была надежда, что после этого крика они проснутся. Надежда не оправдала. Лазь, власть. Все, все. Я умываю руки. Мама идет. Она идет, куда она идет. Не иди к нам, пожалуйста, не надо, найдет пацанам. Хотя бы один проснулся. Очкарик всегда, блин, просыпается. Он такой молодец, куда писать пошел? Может, не стоит? Не ходи, пожалуйста, никуда. Один возьми с собой темненького. Не оставляй его одного. 3,22. Надеюсь, тот вернулся из туалета. А, у здорово! Я в ванной. Я слышу всякие звуки. Ты сейчас ее увидишь еще. Воочию. О. Не ходи туда один, глупый ты. Его в прошлой серии чуть не сожрали У него тащили в какое-то адовое подземелье. А, там подвал. Мне кажется, там ее дочка связанная. Кто-то плачет. Мне кажется, они сейчас найдут в этом шкаф как раз таки ту девочку молоденькую. Быстрее, быстрее, быстрее, чувачок, давай. Oh а вот и она. Слава богу. Она, она заперла, заперла меня здесь. Am заперла I'm меня. <laughs> Ты заперла? Oh давайте распаковывай ее. Распаковка женщины. Эй. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. давай-давай-давай-давай. <связать> Зачем он ее не взял? Догоняй его! Она закрыла его! Дурака! Ты чё телефон не взял, ты находишься в доме с психопатом? Мол, проснулся мой. Камер не забыл, молодец, беги.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 Быстрее быстрей, быстрей, быстрей! Бежим, бежим! Бегите, она там стелит вообще во Давай, ой, блин, ненавижу эти мелкие пространства, через которые нужно перелезать, это же невозможно физически, я бы жопа не влезла. Зайди -а -а -а! в леща. Это же всего лишь сумасшедшая женщина, ее вырубит Бегите, бегите, скорее, волосы назад, давайте. Так, все темненький где? Где он? Он с ними, где он? Вот он, за рулем, слава богу Она говорит, заперла тебя там, заперла okay. okay? <laughs> Да, говорит, ты в порядке? Okay. Да Чувак, это говорит, просто жесть okay. Веди скорее машину oh, Все, героиню спасли, okay. это самое главное okay. В общем, такая история Страшная В общем, они разбираются эту этой истории. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Посмотрите также вот этот видос. Он тоже классный. Люблю вас. Целую. Пока.